Здравствуйте! Мое дело бюро представляет обзор самых интересных новостей законодательства за прошедшую неделю. Сегодня в выпуске Перзданные потом или сейчас. Внимание арендодателя! Рабочий календарь 2023. Всех ли переобучать? Налоговый прогноз. Перзданные потом или сейчас. Еще раз волноваться больше не нужно. В час икс 1 сентября, дата, с которой действует новая обязанность уведомлять Роскомнадзор об обработке данных, в том числе в рамках трудового законодательства, тыква от Роскомнадзора превратилась в карету. По новой информации ведомства, обязанность всех организаций и предпринимателей уведомить в определенный срок о новой цели обработки данных стала правом. Крайнего срока для представления уведомления нет». Внимание арендодателя! Арендодатели, сдающие площади недружественным России арендаторам для торговли и общепита, скоро смогут распрощаться с теми из них, кто продолжает свой бойкот. С 13 сентября и до конца этого года арендодатели получают право в одностороннем порядке расторгнуть с ними договор аренды, если доходы от аренды значительно упали, так как были завязаны на результаты деятельности арендодателя а виновники финансового провала не собираются возобновлять свою деятельность или платить арендную плату посредней, как им было предписано еще в июле этого года. Рабочий календарь 2023. Утверждены дни отдыха на следующий год. С учетом переноса выходных дней, совпавших с праздниками, в 2023 году достаточно продолжительные каникулы традиционно приходятся на новогодние праздники. С 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года, День защитника Отечества с 23 по 26 февраля и майские с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая. Всех ли переобучать? 1 сентября действуют новые правила обучения по охране труда. Минтруд напоминает, что проводить в связи с этим в внеочередную проверку знаний всего персонала не обязательно, но она может понадобиться для работников, если изменения касаются их трудовых обязанностей, например, для руководителей и специалистов по охране труда. Налоговый прогноз. Президент Владимир Путин по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам поручил правительству обеспечить развитие и поддержку технологических компаний при выводе их продукции на рынок. Введение налоговых льгот для организаций, заключивших соглашение о намерениях в целях развития и финансирования высокотехнологичных направлений. Среди поручений и продления до 28 года срока действия льготы по НДФЛ по доходам от реализации ценных бумаг высокотехнологичного сектора экономики. С 1 декабря почитать новости государственных и местных властей можно будет гарантированно во ВКонтакте и Одноклассниках. В этих соцсетях власти обязаны будут вести официальные аккаунты. Обудсмен Борис Титов предлагает полностью отменить предварительное заключение предпринимателей по любым экономическим преступлениям, не связанных с применением насилия. Обеспечить приоритетное избрание иных мер пресечения – залог при готовности стороны защиты или запрет определенных действий, но главное не домашний арест. Производители товаров и разработчики софта, если их производство находится в столице, могут присоединиться к программе «Сделано в Москве», подав заявку онлайн на сайте в Москве рф Компании получат возможность бесплатно размещать товары на платформе и рекламироваться. Приглашаем вас на очередной вебинар, который состоится 14 сентября. Тема вебинара – бухгалтерский и налоговый учет кредитов и займов в 2022 году.